Пожалуйста, не надо, пожалуйста. Во имя Холодца и Сыр и Свинуха, во имя Амини, всех святых, во имя шнип-шняп-шнип... А, блядь! Да ёбаный ты с... А! Извините! Хей-оу! Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Ёба-гейм, и с вами, как всегда, ваш Сантьяго. Сегодня я продолжаю прохождение игры под названием Resident Evil 7. Если ты приготовил для себя пару вкусных плюх... Заварил крепкий чаёк. Тогда мы начинаем. Так, продолжаем игру. Загрузить последнее сохранение. Да, это было последнее сохранение. Напоминаю, что мы играем на уровне сложности. Мега супер, супер, супер, супер. Мега вау, какое сложное прохождение. Вот. И я в роли Йоба-геймера, да, сейчас... Попробую вспомнить, на чем я остановился. По-моему, я в подвале, да, возле сохранения, когда я уничтожил вот этого папашу Папашу, да, в игре мы его убили вроде бы в гараже мы его вроде бы убили, а он воскрес, когда я попал в гостиную и приобрел себе за монеточки ключ. Скорпион, по-моему По-моему, все было так, да Достаточно интересно, достаточно интригующе Я, знаешь, что? Я, знаешь, что? Я узнал, что 7 числа Выходит резидент а, а, Короче, вилледж, вроде бы Так называется, вот это вот типа. Так, давай по -по -по потише Оп. Во, во, во, во Нет, чуть-чуть, вот так, вот Вот оно Итак, у меня заточка, у меня пикалет, в котором нет патронов У меня есть заточка С заточкой далеко я не уеду, конечно же, да? Ам...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 как открывать-то эти двери, я забыл уже. Будет так весело! Да ты чё, приколист? Так, у меня есть ключ скорпион. Открывай! Открывай! Открывай! Как закрыть? Блин. А закрыть-то как дверь? Закрой, блин, дверь! Что за Я... я Блин, до сих пор болит нога ой ой ой ой мои выродненькие. Так, пусто. Ой-ой-ой. Так, вращать. А, так, защелочка, да? Опа, отмычка. Отмычку отмычку. Ой, нашли отмычку. Золото, мое. А что-то тут такое все противное. Нет, не напомните мне, почему-то тут все такое гадкое, гадкое, да, вонющее да да да нахер, да да да да да да да да да да да да да да да да я да да да да закрой дверь. да да да да да да да да да да да да да да Че началось? то я... А, я же только зашел, парень, ты че? Так, почитать. Отдыхающий муж и жена. Три студентки. Бездомный. Спасибо за инфу. Оу. Oh, Оу. Oh. Да я только... Oh, fucking slave. Так, вращайся, вращайся, откройся. Ваша овсянка сэр. добро пожаловать в пятизвездочный отель. Вот, пожалуйста, за пятое звездами за что дается. Надо уметь приготовить личинок. Личинусы, это что? Личинусы, это все, я вам так скажу. Личинусы, это все. Детский рисунок. Детский рисунок. И вот куда мне деться? Мне куда деться-то? Вот скажите, куда мне деться, если они со всех сторон лезут эти гниды гады? Уродки, вонючие. Фу, блин, нахер. Так, давай-ка. Опа, древняя монетка в туалете. Ну, кто бы еще, кроме меня, пошел в туалет? Конечно, спрятали там, где нужно. Так, здесь. Вот бы чисто. Эпоксид взяли. Хайф, кайф, кайф, кайф. Так, эпоксид, патроны, Пистолетные. О, о, нет. А как выбрать? А, вот. Так, перезаряжаем сразу, на всякий случай. Пищевые добавки. Беру. Трава, беру. Трава. Есть трава, наконец-то. Супер. Так. Гниды какие, а? Шо делаете так? Оу. Он еще лучше. Что ж вы делаете-то? Я пойду вот туда в, в этот. В я не знаю, что это такое, но я туда зайду, блин. На всякий случай прежде чем лезть, короче, куда ни попадя во всякие щели в этой игре, нахер. Отмычка сработает, позволяет скрыть простые замки. Не подходит. О, о, вот это я помню, нужно разбить, да? Да. А зачем? Так, у меня, по-моему, такого ключа нету, да? Конечно нету. Ну, Сань, в каком ты мире живешь так? Так с ножом, да? А Зачем здесь нож, если, если я их не убью вообще? Как мне этим ножом кого-то тут убить? Интересно. Пожалуйста, не надо, пожалуйста. Во имя... Во имя Холодца и Сыра и Свинуха. Во имя имени всех святых. Во имя... Шнип-шняп-шни. Во имя Холодца и Сыра и Свинуха. Шнип-шняп-шни. Шнип-шняп. Да, зашел. Что? Что? Что это такое? Что это за место? Что мне здесь нужно? У меня фонарика даже нету. Понимаешь? Ты понимаешь, у меня даже фонарика нету? У меня нету фонарика. У меня точно нету фонарика. Карта есть. Так, есть карта, это что? Я не знаю. Ладно, я... Я выхожу. Я выхожу. Я пошел, я пошел вон отсюда. Это, ну, нет, я не могу, я не знаю. Это вообще, это какие-то шоки. Для меня это, это непотребство пол полнейшее с моими взглядами на эту жизнь. Я считаю, это вообще, это вот это такому, такому быть вообще не, не, нельзя, нельзя. Я считаю, блин, ну это, это священка, блин, какая страшная, блин. Так, шкафчик, нет, нормально, не открывается. И хорошо, не открывается, значит хорошо. Так, давай попробуем это. Слышишь? Пробежать Обратно за эту дверь Со скорпионом Ой, хорошо, дядьки нету Или он все-таки Бля Да он здесь О, я так же тебя да, да, да ты шо Да ты шо, не надо, все нормально У меня все нормально Так, там эта дичь до сих пор ползает Где она? С какой она стороны-то? А, пробежал! Во! Во-во-во! Патрончики! Давай! Давай! Так, патрон... Выбирай пушку! Так! Что это? Недостаточно места? Да не беда! Сейчас что-нибудь... Мы сейчас создадим что-нибудь! Вот что я вам скажу! Ребятуля! Так, подожди! Нет! Ой! Ой! Ой! Объединить предмет вот с этим! Я сейчас сделаю эпоксид! Угу разделитель, это чтобы что-то сделать. Влиять на нервную систему нельзя использовать сами по себе. Сначала надо сделать из таблеток препарат. Ну, ладно, да. Давай сюда. Вот это можно? Ага. ага. понял. Ну, как бы казалось бы, да? Казалось бы, все так просто. Но нет, нет. Так, у меня есть порох, но нету... А абсолютно ничего больше. Психостимулятор. ладно, вот это выкладываем. мне это пока не нужно. А, разделитель тоже. А, монету древнюю, короче, мне не хватает, мне монеток не хватает, как бы капитально. <с> казалось бы, да? казалось бы. так, дайте хоть что-то, хоть что-то. Эти сволочи ищут меня Но возможно ты так сможешь выбраться отсюда Ищи барельеф В виде собачьих голов Одной из голов я видел в секционном подвале Возьми ее, это ключ к свободе Спасибо Спасибо кому-то О, кассеточки Кассеточки Выберите предмет Выбираю я вот... Так, давай новое сохранение сделаем. Создать новый ящик сохранения, на всякий случай, потому что... Патронов же до хера, как бы, да? Казалось бы, ну, почему бы и не заняться чем-то таким вот, ну, пострелять бы просто, чтобы скоротать время, так скажем, да, мой друг? Конечно, конечно. Нет, кассета оставлю, оставлю. Кассетка, да, она мне нужна. Дохлый скорпион. Ну пока выложим, потому что, ну, скорпион мне. Так. Так, Сань, давай. Вниз. Вниз. Побежали. А! Блядь, да ёптво. Я убил. Я убил Димона. Я Димона убил. Его можно убить? Не надо, миллион.. Как бы... Оу. Оу. Нашел патроны, блин. Пожалуй, закрою пока. На какое-то короткое время. Промежуток времени. Так. Я полномочий параметр, который все пытались сбежать, запер его в печи для так что теперь ему не выбросать. Вытащи его, как будет готов. Ты не знаешь, как там открывается дверь, верно? Просто запомни. 3А и отпечаток руки. А с девкой делай, что хочешь. 3А и отпечаток руки. С девкой делай, что хочешь. 3А, 3А отпечаток э, руки. С девкой делай, что хочешь. Э, Тамара. Так, закрываю. Ф ага, закрываю. Нет, не закрываю. Фу, блин. 3А отпечаток руки. О, я надеюсь... На меня сейчас ничего не выскочит, потому что я был ну 3А и отпечаток руки. Что это значит 3А и отпечаток руки? А, еще раз, ты ведь знаешь, как там открывается дверь, верно? Просто запомни. 3А и отпечаток руки. 3А, Лара, Шоу, Ша... Шоумен, 3А и отпечаток руки. Хм, что бы это значило? Лара, Крейг, так Вильям, Шон. Типа их нужно открыть Вот эти вот Так Нет Нет, оказывается Заперто Заперто Ладно, я Так, погоди, давай еще раз 3А с отпечатком руки Так вот, короче, я понял все, я все Тамара 3А 3. Открываем с отпечатком руки в, в имени Тамара 3А открывается вот эта печь. Эта печь, блин, нахрен. А так здесь здесь ключ какой-то. Не... Ч... откуда этот ключ для чего? А! Блять! Блин, промазал нахер. Matter. Да ну, на, нахер. Их два. Äh Еще раз. А, а. <св fifty> you are dead. Блин, повторить попытку, нахер. Да что это за дерьмо, нахер? Так, ч ⁇ это за гребаное дерьмо? Чё это за грёбанное дерьмо? Так, я выкладываю это. Хорошо, я, разгад... я разгадал загадку. Разгадал загадку. Сейчас здесь будет демон. Нет, я его... А, я же его убил. Или нет? С какой стороны... Куда я заходил вообще? Где это было? Блин, да нахер... О, какая игра. Облились. Облились аптечкой. Взяли патроны. Взяли, там монета была, да? Взяли монету э, с рукой. Так. Тамара. Открывается. Что-то открывается здесь. Что у нас было здесь? Ничего. Наверняка, если бы был э, уровень сложности немножко полегче, было бы попроще. Попро -про -про Заикаться начинаю, лечу. Так, убегаю. Блядь. Ты, мразь а, уходи сань уходи они себя убьют уходи они сейчас тебя убьют сможешь уйти не знаю уходи уходи уходи то есть вот так вот да то есть у меня то есть а что вот это такое заперто с другой стороны Блин, это Веном. Пацаны, Венома нашел. Я нашел Венома. Я бегу. Я все, я побежал. Я побежал. Спидран. Я на спидране. Я побежал. Я сейчас... А куда? Куда я бегу? А зачем? Патронов так мало, блин. Я был... Там какой-то крематорий. Заперто с другой стороны. Заперто. Открыто. Хорошо. Открытая ванна. Там уже что-то растет. Я закроюсь, пожалуй. Блин, тут опасно. Я не вижу еще ничего. Этот понос, этот сопли на экране. Шок, шок, шок, шок, шок. Бля. Бля. Пять патронов. Ай-яй-яй. Все-таки убил. Все-таки убил. Сколько я патронов садил? Втреть попытку, блин, нахер. Ну это же дичь какая-то, ну. Камон. Так, закидываем все обратно. Обратно закидываем вот это вот дерьмо. Да, да, да. Ой, перезаряжаемся. Идем аккуратненько, только тихо, спокойно, без всяких шорохов и шумов. Без шорохов и шумов. Может быть, у меня получится тихо пройти. То есть, как бы, ну не то чтобы тихо, но чтобы меня никто... Не словил из этих ублюдков Ну, я был бы, я, это был бы шок Шок-контент Так, закрываем дверь Срочно, в срочном порядке И смотрим, так, записка, это все мы брали Это патроны Для пистолета, монета Так а... Как их обойти? Как обижать этих девочек? Так, открыли Ключи взяли Так, есть ключи Ой, блядь, ой, блядь! Да чуя это за дерьмо-то, а? Чую, чую, я качую, а чую, чую, я качую. Так, парни, парни, парни, парни, парни, парни, выкладываем это дерьмо и идем. Сейчас спускаемся. Же, он уже вылез, посмотри а можно умереть именно вот в этот момент нужно было вылезти да конечно когда же еще когда же еще можно было бы вылезти чтобы э, к сане обратиться так Разделитель мы возьмем на всякий случай Потому что мало ли он понадобится Что мы можем разделить в целом? Пока ничего абсолютно Здесь у нас есть патроны А патроны нам как бы тоже, ну по факту, а зачем? Конечно, у нас же просто нету а, той херни, которую можно сделать патрон Вот, и это проблема Так, давай быстрее, может быть здесь получится а... Что за система спавнов этих ублюдков? Вот он не заспавнился, и, и хорошо И патронами не надо тратить с другой стороны, блин, нет, другой стороны нет в этой игре, абсолютно нету другой стороны в этой игре. Сейчас я захожу, беру патроны, монетку. Как это за спидранить вообще это, возможно или нет? Так, открывается Тревис, Тревис, Тревис открыли, хорош. Есть ключи. я ага, я облился апсечкой. А вот уже второй появился малой А, а сопротивляюсь Так а, Не, мне, мне капсда мне, меня, меня ошпарили, меня убили нахер Блин, может попробовать вот эти боевые патроны на... -к. Ключ со скорпионом позволит вам заполучить дробовик Патроны для дробовика о, ящик припасов, порох Гильзы для дробовика Универсальная монета, монета, монета Подожди, а гильзы и патроны это разные вещи, нет? Так, боеприпасы для дробовика Каждая гильза начинена дробью Беру все Нихера себе поворот Закидываю А вот оно как, да? С дробовиком мы, значит, там Будем появляться, да? Да? Да? Понимаю Блин, но прежде чем Заполучить этот грёбаный дробовик Мне нужно как-то пройти А это дичь уже шипит где-то Бегает, шипига, а? Слушай Уже где-то что то, -то кто-то шипит, ну? Но... Ключ Нахера мне этот ключ? Даже не знаю, откуда он И для чего он? Понимаешь? Это шок так, подожди, джи, я перепатронировал пере, себя. Так, у меня два крутых патрона. Так. Можно же. Нет, нельзя. Бля. От... От... Закрой дверь! Голова Ой Ой Так, Как так-то Как так-то Блин, лучше не пустые патроны Прицельные атаки, блокировка в Спанки двери, блин Берем, берем Закидываем вот сюда, это говно Здесь берем Гильзы для дробовика, перекладываем их к себе в инвентарь Нажимаем эскейт и выходим Так А здесь, здравствуйте Уже это говно появилось Понял Извините, извините Я случайным образом сюда попал я хотел бы немножко поменять э, сферу деятельности, но в любом случае пришлось получить и, так скажем, да? Можно было не стрелять даже в это дерьмо. Можно было просто взять и остановиться. Спрятаться, по крайней мере, в комнате. И он бы не заспавнился. Шок. Инфа с Сатыга. Но что я могу, блин? Я фактически, фактически. На, Вот если бы я понял, как пройти этих генератов двух. Может быть просто двери открыть-закрыть? Как думаешь? Есть инфа или нет? Мне кажется, что нужно... Да, наверное... Я попробую! Но если нет... Если нет, то, конечно же... Б... Плотно херово. Так. Берем ключи. Да, здорово. Я еще дальше отхожу они у них руки длинные у веномов у этих смотри смотри вот он ну вот конечно все привет все приплыли все все он растворился он растворился погнал да ты гонишь шелковый мой ты гонишь а чешуить. а что так можно было или еще охереть и этого я не буду стрелять, я сейчас вот сюда спрячусь Пускай он там, это, вплавится обратно Опа, патрончики Пистолетные, кста становится. Все? Балдеж! Ты сотри, молодежь! Что делаю? Наверное, за мной вырос там. Закрывай, срочно закрывай. Что это такое? Да ты шо? что, Горло, горло заболело. Да ты что, Ты что ты будешь делать? Ой, бан. Ой, бан. Так, припасы. Че? А, во, во, во. Так, погоди. Перезаряжаемся. Здесь переж... По крайней мере, я нашел ходочку, чтобы их а, пройти. Чтобы они не заспавнились, короче. Нужно просто за дверь спрятаться и все. Это изи. Изи. Сынки Синкебаут, Сань. Сань, синкебаут. Здесь, короче, ничего не можем взять, но ну, ничего. Ничего. Как они прыгают все везде, и вообще... Ой, блядь. Ты что-то делать будешь? Что ты будешь делать? Так, патроны. Угу. Монетка. Угу. Так. Вот это вот дерьмо берем. Вот это вот берем. Открывается этот гребаный люк. Открывается этот гребаный люк. Берем ключи. Берем ключи. Опа, а что-то тут за несанкционированная сходочка Так. Так, фук. Так, фук. Так, Ну-ка, чиха. Ну-ка, чиха. Чиха. Вплавился в землю. Шок. Шок. Дерьмо. Вот дерьмо. Вот дерьмо. Так, патрончики. Ставь для дроб... Ага. Так, патроны взяли. Дверь эту не закрываем. Сейчас появится чепух. Мы его должны... Ага. Он возбужден. И мы от него угоняем, да? Да. Воркшоп. Ой, жуть какая. Ой, страх. ой ой ой ой ой ой Или нет да Фух, так облили сейчас вот тут будет жестко где-то откуда-то вырос этот дрыщ так я да твою мать да ты гонишь да как так -то? почему он меня убил Хорошо, дорогие друзья, я оставлю прохождение этой игры на следующую серию, спасибо огромное за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, обязательно пишите в комментариях подсказки в прохождении этой игры, может кто-то знает какие-то пасхалки, я буду очень признателен и благодарен. С вами был Йоба Гейм, всем пока! The fuck him.